Повторяем подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня, вообще-то, я хотела с вами порассматривать газетки, которые пришли <свят> мне в почтовый ящик. Но, видимо, этому не судьба случится, потому что, как выяснилось, мне одной газетки рассматривать скучно. Мне нужно, чтобы кто-то со мной их комментировал. <свят> вот. Поэтому я просто расскажу вам о моих походах в дневной стационар. Если вы захотите, я, конечно же, сниму обзор на газеты, но... Мне нужно тогда с кем-то его снимать, поэтому я буду искать человека, с которым можно снимать обзор на газеты. Короче, я хожу уже месяц в дневной стационар. Меня направили в него из ПНД, в котором я зарегистрировалась где-то полгода назад, наверное. Это то ПНД, о котором я рассказывала в телеге. Ссылка, кстати, в описании. Можете подписаться там, я выкладываю периодически карту дня <смех> и периодически выкладываю то что ощущаю там от лекарств от вообще окружающего мира это как раз еще тот момент когда там была вот эта вот врач которая говорила где твоя душа я потом второй раз туда же пришла потому что мне стало прям совсем совсем плохо и я думаю ну чем черт не шутит Взгляну еще раз если опять та же, нафиг буду менять. Но там была нормальная девушка, она меня направила в дневной стационар. Мне дали письмо счастья в Хогвартс такой. Сова принесла письмо, мне его надо было отнести в стационар. Меня там зарегистрировали. В первый раз меня не регистрировали, а во второй раз, когда я повторно уже сейчас вставала, меня зарегистрировали. То есть там прям папочку завели. Потому что в первый раз там выписывали пробные лекарства. Там одно, второе, третье. Но так как в основном там лечится по две недели. Там две-три недели. Мне удалось сходить, по-моему, раз в шесть, наверное. И я не все успела сделать. У меня там еще назначен психотерапевт, там психолог, все вот эти вот дела интересные, вот, поэтому, короче, я записалась повторно, мне выписали пропуск, не знаю, зачем пропуск, потому что меня как бы без пропуска туда пускали, я просто говорила дневной стационар и все, предлагали лечь на постоянный стационар, ну, не дневной, а там типа сутками, сутками сидишь, лежишь просто но из-за того, что я работаю, я не могу себе позволить такую роскошь. Вот. и интернет там тоже, ну, как бы его нет. Нет интернета, нет вообще ничего. То есть я не так-не так работать не смогу. Поэтому просто приходится мотаться через там, каждые 4 дня, через 3-4 дня в дневной стационар. Но это лучше, чем терпеть всякие вот эти вот всплески эмоций, постоянные эмоциональные качели, вот эти вот ямы, раздражительность, агрессивность и плаксивость просто не из-за чего. Кстати говоря, если у вас постоянно плохое настроение, возможно, возможно, вам тоже лучше сходить в ПНД. И если у вас есть сомнения идти вам или не идти в ПНД, пишите об этом в комментариях, и тогда я сниму видео, в котором поделюсь своим опытом о том, как я ходила в ПНД, как я хожу в ПНД, да? о том, как я хожу в дневной стационар, какие там нюансы, отмечается ли это где-то или нет. В общем, вот, как-то более развернуто освещу эту тему. Вот, и, короче, там выдают лекарства вот в таких пакетиках, на них пишут название. У меня сейчас этих пакетиков 4, потому что у меня вольпроевая кислота, туда еще каких-то два лекарства. Одно, которое мне надо пить три раза в день. Вольпроевую кислоту мне надо пить три раза в день по два пакетика. Это, то бишь, полторы тысячи грамм. И одно лекарство утром, одно лекарство вечером потому что от него просто вырубают. И от этих лекарств очень хочется курить. Поэтому, если вы хотите бросить курить, это не то время, когда можно бросать курить. Вы на это можете так и начать курить. Хотя вот электроночка вообще спасает. Нормально. Вот. И от этих лекарств еще первые... Пару недель, пока ты их принимаешь, от них очень хочется спать. И их вообще-то нельзя смешивать с энергетиком, но я смешиваю. И от этого у меня тремор небольшой. Но я надеюсь, что я выживу. Отпишитесь, пожалуйста, по качеству картинки от канала. Подпишитесь на канал, там... Также смотрите клип, который вышел недавно.